ребята всем привет в этом видеоролике я хочу вам рассказать и показать как в личном кабинете теле 2 можно сделать так чтобы отображалось два номера для этого нам нужен компьютер или ноутбук подключенный к сети интернет и также телефон с доступом к сети и, естественно две sim карты теле 2 для этого на телефоне заходим в приложение мой теле 2 открываем приложение Здесь мы регистрируем симку, ту, у которой есть доступ к сети интернет. Если у вас обе сим-карты подключены к сети интернет, то без разницы. Продвигаем вот сюда в сторону и нажимаем на дополнительный номер. Далее нам нужно нажать «Привязка номера». Нажимаем Здесь мы должны прописать номер другой сим-карты. После того, как мы указали номер другой сим-карты, проверяем правильность введенного номера и нажимаем «Запросить доступ». Запрос отправлен. На номер, который мы хотим привязать, приходит смс, в котором нас просит перейти по ссылке «Вот как выглядит это смс». Когда мы перешли по указанной ссылке, у нас открывается в браузере «Сайт Tele2. Здесь мы должны указать номер, который хотим привязать. Проверяем правильность его введения и нажимаем «Далее». На номер, который мы указали, приходит SMS с кодом, который мы должны сюда ввести. открывается страничка, которая нам предлагают перейти к приложению. Нажимаем. Далее мы переходим к компьютеру и заходим на сайт Теле2. Здесь заходим на сайт в личный кабинет с той сим-картой, которую хотим привязать. Заходим в раздел настройки. И нас интересует в разделе «Действия с другими номерами» выбираем «Управляющие номера». Нажимаем. Здесь у нас указан тот номер, с которого мы делали запрос с телефона. Этот номер хочет управлять вашим номером. Нажимаем «Ответить на запрос». Открылось окно, в котором у нас написано «Ответить на запрос на управление номером». Номер, с которого мы заходили с личного кабинета, сотового телефона хочет управлять вашим номером как своим собственным. Что будем делать? Согласиться отказаться. Естественно, мы соглашаемся. После того, как мы согласились, на один и на второй номер приходят SMS-сообщения. Вот так они выглядят. Далее мы возвращаемся к телефону, заходим в приложение мой Теле2. Открываем приложение мой Теле2 и, как вы можете видеть, вот этот основной номер, а вот этот второй номер, который я привязывал, нас уведомляет. Это привязанный номер. Переключитесь на этот номер, чтобы управлять им. Нажимаю переключить. Мы можем проверять баланс, управлять услугами, управлять гигабайтами, тарифом и всем остальным. Всего лишь переключаться с одной сим-карты на другую, экономя при этом время. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Берегите себя и своих близких. Всем пока!